Google Ads запускает компании Performance Max для всех рекламодателей. Performance Max – максимальная эффективность – это новый тип автоматических компаний в Google Ads. В отличие от других автоматизированных вариантов, компании Performance Max охватывают весь доступный инвентарь Google. Объявления этого формата могут показываться в КМС, YouTube, Gmail, Discover, поиске и так далее. Идея этого решения заключается в том, чтобы рекламодатели могли с помощью одной компании охватывать все принадлежащие Google ресурсы, а не создавать отдельные компании для каждого канала. Как и с другими умными типами компаний, рекламодателям достаточно будет предоставить текст, изображение или видео, а система машинного обучения Google обеспечит показ рекламы по всем каналам и оптимизирует ставки согласно заданным целям. Компании Performance Max также являются частью страницы «Статистика», на которой представлены актуальные для конкретного бизнеса тренды и прогнозы спроса. Чтобы помочь рекламодателям увеличить продажи, Google Ads заменит умные торговые и локальные компании на формат Performance Max в 2022 году. Google Ads запускает несколько новых функций, чтобы рекламодателям было проще управлять конверсиями и повышать эффективность компаний. В скором времени в сервисе появится функция, которая позволяет объединять действия конверсии в цели конверсии. Цели конверсий помогут организовать действия конверсии так, чтобы было проще выполнять оптимизацию, направленную на достижение рекламных целей. Google Ads сгруппирует нужные рекламодателю действия клиентов действия конверсии в цели конверсий на основе категорий например цель конверсии покупки объединит все конверсии относящиеся к этой категории покупки на сайтах покупки в приложениях и так далее сервис начнет группировать действия конверсии в цели конверсии при создании новых компаний в ближайшей неделе. ранее заданные настройки назначения ставок сохранятся и все существующие компании ориентированные на конверсии будут работать как и прежде так assistant позволяет проводить диагностику отслеживания конверсий на сайтах с его помощью можно устранять неполадки с действиями-конверсиями со статусом не проверено или тег не активен. Теперь этот инструмент интегрирован с Google Ads и рекламодатели могут запускать проверку тегов прямо в аккаунте. При оптимизации компании важно понимать, почему ценность конверсии может колебаться. Причины таких сдвигов могут быть разными. Чтобы сделать интеллектуальное назначение ставок более прозрачным, а эти колебания более понятными, Google Ads запустил объяснение для ценности конверсий в стратегиях «Целевая рентабельность инвестиций в рекламу» и «Максимальная ценность конверсии» на странице компаний для компаний в поисковой сети. Благодаря новым объяснениям рекламодатели смогут видеть причину изменений в ценности конверсий в один клик. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!